взрыв на ГБЗ. Вот, ебало, у нас, блядь, бочка нахуй, народ щемится. Короче, не видно. Не видно, все затуманено, но там все в пламени. Давай, скинешь, потом не будет. Все, все щемятся, блядь, автобусы, все, что есть, на. А он людей вывозит, походу, автобуса с той стороны. Ну да, да по-любому. А че? эти куда прут, наоборот, куда надо. Ну они за людьми, наверное. Ебать, вот это у нас работа, блядь, вот эти дела, блядь. Да плохо, если там люди были. Ну да, вот это самое, блядь, там по-любому пострадают много. Если люди были. И жертвы будут, там. и тушь, конечно.